закрой глаза все постепенно и тебя тут никто не заметит утро подарит нам это мгновение и холода за окном не помеха пока мы здесь у оречка, пахнет пораженным маслом рядом касание т и безмятежны мы видимо нашли то что долго хотели здесь нас не найдут проблемы только ты и я в этом мире время застынет на этом моменте все что имею я отдам тебе пальцы сжимаются крепко крепко это все что нужно мне готов убежать за тобой на край света чтобы еще раз по-новому все повторить купили, чем будет. Пусть внутри даже фарша в нем нет, хоть промокнем под дождем. На сегодня мы точно вождем. Мы купили, будет Пусть внутри даже фарша в нем нет, хоть промок ним под дождем. На сегодня мы точно вожжем. Мы купили, чем будет. Пусть внутри даже фарша в нем нет, хоть промок ним под дождем, На сегодня мы точно вожжем. Мы купили Фаша в нем нет, хоть промок ним под дождем, но сегодня мы точно вождем. Пока тебя лепили, фаш, забыли положить. Я ухожу тебя, чтобы не стало хлодней. На поуронили, я мур стал еще вкусней. Чтоб еще один купить, надо съесть тебя быстрей. Я делаю навстречу к тебе, шаг. Между нами сегодня пожар, наплевать, что вокруг метель, с чебуреком как будто карамель, температура как жак и между нами теперь наш тобой. Это значит, что мы не будем спать, беру тебя и профессионально иду гулять, я измажу свои руки, уроню тебя в бордюр, ты важнее, чем купюры, не махну тебя на шкур, я устраиваю. С нечем шоколад, я как медведь Руками поедаю чебурек Мы схавали его и опять бежим в Мы купили чебурек, пусть внутри даже фарша в нем нет Хоть промокнем под дождем, но сегодня мы точно проживем. Мы купили чебурек, пусть внутри даже фарша в нем нет Хоть промокнем под дождем, но сегодня мы точно проживем. Мы купили чебурек Пусть внутри даже фарша в нем нет, хоть промокнем под дождем, Но сегодня мы точно пожмм, Мы купили будет. Пусть внутри даже фаша в нем нет, хоть промокнем под дождем, но сегодня мы точно пожм. Да, поуронили.